Еще раз поздравляем всех, 10 учеников прошли инициации сегодня. Начнем с первой ступени, буду называть ваше имя, мы поговорим немного. Татьяна, город Калининград, первая ступень. Машите, пожалуйста, чтобы я увидела вас. Татьяна, Татьяну вижу, ну, без звука. Видите? Скажите что-нибудь, да, да, Татьяна, да, как себя чувствуете? Очень замечательно. При произношении своего имени, как услышала, у меня... Ну, прям пробило таким теплом. Э -э, как будто вот я, я не знаю, но ну, какое-то ощущение было. Сижу в комнате, здесь довольно-таки прохладно, у меня окно открыто, а прям-прям, ну пронесся сразу же по телу. Ricker> Ой, извиняюсь, у меня пришел мой питомец ко мне. Все погреться бегут. Дверь закрыта, но смог открыть. Пришлось закрыть. Хорошо. Ну вот, всех домашних предупредил, чтобы не мешали, ну вот в конце почувствовал, что можно, можно уже идти. Можно, да, да, да. Ну что, поздравляем вас, поздравляем. поток ощутили, верно настроились, теперь самое главное практика, в добрый путь, практикуйте. Благодарю, благодарю. Так, идем Буду дальше, вторая благодарю. ступень, трое учеников, Александра, город Люберцы, машите, пожалуйста, Александра, вижу без видео есть, да, только включите тогда звук, пожалуйста. Да, вот сейчас должно быть слышно, как себя чувствуете, и видно уже, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас э, за посвящение второй ступени. Вот, чувствую себя очень расслабленно. Мне даже в какой-то момент казалось, что я усну сейчас. Вот, э, очень сильная пульсация была в руках. Ну, а так, очень хорошее состояние. Вот, благодарю вас большое от всей души. Хорошо, спасибо, что поделились. Теперь практикуйте. Добрый вторая путь. ступень очень важный этап. Появляется чистка, ее очень важно практиковать. Добрый путь на новом Добрый. уровне. Так, идем дальше. Наталья, вторая ступень. Австрия, Вена. Наталья, помашите. Да, видим вас. Как вы себя чувствуете? У вас включен звук? Огромная благодарность. Во-первых, спасибо большое. Я практикую каждый каждый день без перерыва в первую ступень очень ждала вторую наконец-таки и ощущение спокойное тепло вот и все более яркие ощущения были на первой ступени вот сейчас просто спокойствие и тепло mm -hmm. тепло жар в ладонях в ступнях ну, замечательно. Здорово. Ступни прочувствовали очень хорошо, потому что с ними тоже на второй ступени да, идет работа. Да. И самое главное, практика и результаты. К ощущениям не привязываемся, потому что они могут быть, их может не быть. Это не показатель какой-то. Самое главное ваши результаты. Так что практикуйте на новом уровне, обязательно также стабильно, как вы в первой ступени. Да. Ну, просто спокойствие Спасибо. это уже показатель. Да, да, да. Спокойствие в наше время это уже, уже так хорошо. Пусть -а. будет все мирно и спокойно. Да. Спасибо, что поделились идем дальше ираида город москва вторая ступень ираида вот здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. как здравствуйте. себя чувствуете Ой, у меня такое ощущение на первом невесомости сейчас я тоже испытала данное состояние Я видела оттенки это очень интересное ощущение даже слезы появились видимо не знаю и оттенки были такие значит, сначала розовые сиренево, а в конце синий, темно-синий цвет. Это очень интересное ощущение. Было безмерно благодарна вам. Замечательно. Слезы, это очень хорошо. Отпустили а вообще... что-то, что, что нужно отпустить. На инициациях очень хорошо, да. когда, естественно, идет такое очищение мягкое. Не сдавливайте, не сжимайте его. Пусть то, что нужно, пусть выйдет. <связь> И хорошо. Практикуйте <связь> да, на новом дом. уровне. Спасибо, mm -hmm. что поделились. Третья ступень. Надежда. Город Красноярск. Надежда. Так, у вас включен звук, видео нет? Скажите что-нибудь, и мы вас услышим. Как вы себя mm -hmm. чувствуете? слышно? Mm -hmm. Да, mm -hmm. вот сейчас слышно. Слышно? Да. Ага. Да, Здравствуйте. Mm -hmm. Я получу Когда говорили знаки, то у меня почему-то... Ой, точнее символа. У меня почему-то в голове, вот, в затылке, в правой стороне была очень сильная пульсация болью. Она то есть, то нет, как будто... Есть-есть, потом отпустит, как будто ее не было, потом опять вот. Инициация закончилась, и боль прошла. это. Mm -hmm. ну, Какая-то странность. Чуть-чуть были слезы. Вот. А еще у меня так сказать, недавно такая ситуация произошла. Надо было операцию на желчную делать. И, ну, сделала УЗИ. Ну, и мне сказали, что никакая операция мне не требуется. Там mm -hmm. есть еще чуть-чуть? Ну, а так, так бы у меня уже 3 апреля должны были прооперировать. Mm -hmm. Я туда не пойду, я сделаю все возможное, что можно. Ну, короче, Практика кавайки дальше, я делаю их каждый день, и, ну, когда есть возможность, получается. И, как правило, с ними засыпают. Надеюсь, что uh -huh. и дальше выйдет. Потому что сказали, что сейчас что Это вот прям не страшно. Uh -huh. А на тот момент, когда я ходила, у меня было пух и там два камня были. И сказали только операция. Хотя я ну, в несколько клиник обращалась, и дети сказали только операция. Uh -huh. Ну, вот после беременности. Uh -huh. сейчас хорошо, я рада. Мы вас хорошо, поздравляем. Вот. Это замечательный результат. Пусть он будет еще и еще лучше. Очень хорошо, очень замечательно. Спасибо, что поделились. Видите, вот, не потому, нужна важно. никакая операция, когда есть знания. Я да. просто против, ты против, всегда. Знание, баланс, да, вот этот энергопоток. Потому что если что-то болит, значит, где-то есть зажим, блок, его нужно расслаблять, убирать. И организмы у нас, тела у нас очень мощные и сильные, они очень много всего могут. Надо об этом узнать и утвердиться в этом знании. И практика рейки, конечно, нам в этом помогает очень, потому что это естественная сила к самоисцелению, которая есть в каждом из нас. Мы вас поздравляем с таким достижением, действительно, достижением. Вот, теперь практикуйте дальше, и пусть у вас все будет хорошо. Да, третья ступень – очень важный уровень. Здорово, что добрались, практикуйте. Это родовые практики здесь начинаются, особенно сейчас у нас коридор затмений идет. Очень круто. Приступайте к практике. Замечательно, поздравляю. Хорошо. Так, идем дальше. Дальше у нас каналы силы. Это знания, практики, инициации. По основным сферам жизни они у нас распределены по чакрам и вот у нас Евгения из города иркутск Евгения машите первую и вторую чакру сразу прошла первая чакра это финансовый канал силы вторая чакра целебельский канал силы так евгения евгения вижу вас вот евгения вижу включите пожалуйста звук я на кнопочку нажала да как себя чувствуете участники. у меня такое хорошее такое состояние гармоничное Вначале чувствовала тепло по всему телу. И, знаете, мне так радует, что как только начинаю делать практику рейки, у меня... А я тот человек, у которого они по жизни всегда были холодные. Ну, до того периода, пока я рейки не знала, не познакомилась с рейки. Это так приятно... Теплые руки, да, немножко не слышно было, были всегда холодные, теперь теплые, это хорошо, да, теплые. это показатель да. И... баланса энергетического, что он выстраивается у вас, верно. И ощущение радости, для меня как праздник, инициация, это как праздник, угу. да, да, да, да. да, да, да, так оно и должно быть. Да, спасибо большое. Да, инициация – это очень особенный процесс, и… Рады слышать, что вы вот это ощущение радости, это показатель тоже, что вы в верном направлении идете, такой сбалансированной, тихой радостью, можно сказать, такой возвышенной, да, да. приподнятой. Вот. Это очень хороший параметр, ловите его, утверждайтесь в нем. Это вот ваше самое сбалансированное состояние, к которому вы через практику рейки можете все чаще-чаще возвращаться и в какой-то момент всегда в нем пребывать, в этом балансе. Спасибо, что поделились. Добрый путь. Практикуйте на новом уровне. Так, идем дальше. Третья чакра. У нас два ученика прошли. Третья чакра – это эмоционально-творческий канал. Так, Яна из города Краснодон на WhatsApp. Я сейчас сделаю э, громкую связь. Яна, как вы себя чувствуете? Да, здравствуйте. здравствуйте. Очень прекрасно, как всегда. Все замечательно прошло. Такой жар был в теле, особенно когда произносили мое имя, мурашки, тепло по всему телу расплывалось. Хорошо. Хорошо. Уху. Хорошо. Слышно по голосу, что все хорошо. Практикуйте. яна Здорово, что развиваетесь, я идете буду так. Буду. Вот, Благодарю вас. Uh -huh. Так, убираю громкую связь. еще третью чакру у нас прошла Ирина из Германии, город Детмольт. Ирина, по-моему, вот да, вижу вас. У вас включен звук. Как вы себя чувствуете? Да, в первую очередь хочу вас еще раз поблагодарить за ваши знания, за вашу помощь мне, когда я задавала разные вопросы. Извините этот раз таких ярких, сильных ощущений не было, но было ощущение полной радости, свободы, какая-то энергия и гармонии. Еще когда тоже, как вот сказала предыдущая участница, когда начали мое имя называть, у меня тоже были какие-то мурашки по телу, какое-то вот приятное-приятное волнение, чуть ли не до слез. И я хочу сказать еще раз, что ладошки уже теплые, всегда теплые. Хотя всегда раньше я даже ехала в машине в перчатках, потому что беру руль, приятно, холодно. Uh -huh. И у меня пульсировать начала правая ладошка. Она у меня пульсирует постоянно с передовой. Uh -huh. занимаюсь. У меня постоянно в каждом пальчике, в каждой ладошке вот такие вихры ходят. Проходит быстро, но мне очень приятно. Я думаю, что это от РЭК идет, э э э или Раньше такого не было. Да, вы просто запускаете Потоки. этот поток, он у вас циркулирует, вы более осознанно к этому подходите. Вот. И это, конечно, от этой практики это показатель хороший. Постоянно, постоянно вспоминаю всего дня. Постоянно приходят эти вот пульсации такие, вот прямо вся ладошка уходит. Опять приходят, хотя даже я уже и рейками не занимаюсь. Ну, я же делаю сеанс только утром. Угу. Стараюсь каждое утро рано просыпаться и делать. А это вот на протяжении всего дня. Вот такая вот рейки всегда со мной. Я каждое утро Спасибо. говорю, э, прошу, альзу, энергию рейки быть всегда целый день со мной, сопровождать меня, помогать, берег да, хорошая да. практика. Спасибо вам большое. Рада быть полезными, спасибо, что поделились и очень рада, что практикуете, это важно. Если, кстати, да, вот да. импульсы больше с правой стороны, подумайте о, больше о мужском потоке. Вот, кстати, у Надежды забыла сказать, про правое полушарие да, говорила Надежда которая третью ступень проходила, если какие-то импульсы во время инициации вы чувствуете некомфортные, значит на эту часть тела нужно обратить внимание. И во время практики, да, буквально ладошки подержать там, где во время инициации вам было, понимаете, это как лакмус определенный, где есть блок, где нужно добавить внимание, плюс поразмышлять нужно, конечно же. Да, если это голова, скорее всего, связано с вашими мыслями, с аналитикой. То есть тело нам подсказывает буквально это все. Да? То есть это все очень просто. Главное поразмышлять об этом, подумать, отпустить, сбалансировать, Напра направить внимание. Да, да. Хорошо, спасибо, Ирина. Идем дальше. Екатерина у нас из города Владимира прошла сразу две чакры. Четвертая чакра это духовный канал Силы и седьмая чакра канал любви. Екатерина, мы вас видим. Включите, пожалуйста, звук. И расскажите, да, как себя чувствуете? Мне показалось сегодня очень символичным, потому что все каналы, и сегодня он как бы завершает. И это как будто Я как будто летела к ним, а они мне навстречу, как кометы. Я в них так влетала. Вот такие были ощущения очень интересные. А в самом начале, когда мы там дышали, устраивались, я по... Мне тоже показалось символичным, поскольку еще и четвертая, прям так сердце, так, прям сильно пульсировало. Вот. И потом я пребывала все время как будто как, и они меня, вот эти облака, как меня, как Вот. Поэтому все чудесно, мне кажется, и как раз ступень э, получила вперёд, прям Я ощущаю, как будто вот эту энергию, она колоссальная. Прям, это моя яркая инициация из всех, которые были. Uh -huh. ну, это, это у вас завершение, да? Все каналы пройдены. Да. Поздравляем да. вас. Поздравляем. Поздравляем. Очень такое важное достижение определенной вашей практики. Теперь самое главное, не забывайте практиковать. Да? Потому что когда вы идете по этапам, вы еще, так сказать, в таком определенном да, цель есть, двигаетесь, а потом иногда забываете. да, То есть не забывайте, практикуйте. Пусть это вашей здоровой такой привычкой будет всегда. Да? Не ждите каких-то ситуаций сложных, практикуйте, чтобы у вас всегда было все в балансе. Вот. Мы, да, э... я с практикой каждый день, если не физически, то мысленно обязательно уже, мне кажется, у меня длительская квартира, даже дети ходят, мы так мало, вот тут подлечи, тут подлечи замечательно, ну, так, Я благодарю, очень круто, очень круто. А напомните, вы у меня астрологии обучаетесь? Да, да, да. Все, значит, вот, не прощается. Убили значит... стреки, угу. но еще и астрология второй модуль. Второй у меня. модуль, замечательно. Ну тогда будем на связи, вот, если что. Очень рада, что продолжаете расти сознанием, mm -hmm. это хорошо. А, спасибо Екатерина, практикуйте теперь у вас чистка в таком полном, полном формате, вот, практикуйте. Пусть У вас все будет хорошо. Так, и еще у нас Анна из города Анапа прошла чакру Атлант. Да, мы видим вас. Включите, пожалуйста, звук. Я нажимаю, а вы согласитесь. Да, да. Как себя чувствуете? А, благодарю, учителя. тебя чали, вот когда задавала вопросы. А, и вот, наверное, за какое-то время до инициации такое ощущение было, такой некой строгости. А, и какого-то... Вот, пока не могу объяснить именно словами, да больше на ощущениях было. То есть состояние какого то более... А, как пространство строгое, ну как будто бы. А во времени, то есть на прошлой неделе проходила Госсар, я прожидала всю инициацию, было так, <laughs> так интересно. А сегодня именно было ощущение такое вот а, спокойствие, осознанности здесь и сейчас, и мне хотелось улыбаться. Такая какая-то вот mm -hmm. а, эмоция — что-то, да, какие-то образы приходили, да. Было ощущение вот в районе, под, господи, в общем, в районе шеи, скажем mm -hmm. так, были ощущения. И я на протяжении многих да, инициаций у меня идут ощущения больше от груди, я работаю с этим. И в конце уже, когда Михаил заканчивал, было уже такое вот, как мурашки такие по левой стороне, левая рука, левая со стороны спины — части, и мне это так прям комфортно, приятно по позвоночнику. И я заметила, что после канала глоса у меня в течение дня, даже после практик, да, у меня в течение дня такие мурашишие ощущения в позвоночнике. И, и как будто бы, и я такая, о, хорошо, так работает, работает». То есть Вот прям мне комфортно, у меня остается еще а, канал любви. И дальше уже, я думаю, идти в астрологию, потому что я, прям, я прослушиваю дополнительные все, которые выкладываете укладываете, материалы. А у меня столько вопросов и по себе, и по моей семье, потому что мне очень хочется это прям разобрать. У меня даже муж уже смеется и говорит, что на этой неделе просто я еще закончила годовое обучение Вон про школу это поддержка материнства, психологическая и долла. Uh, mm -hmm. uh, и говорю, вот я сейчас заканчиваю постепенно, еще вот рейки завершаю. И говорю, ну вот пока у меня вот момент ученичества заканчивается. Он говорит, надолго ли? <смех> то есть как бы даже он понимает что еще вот еще процессы идут еще и у меня вот только в восемнадцатом году начался Махадаша М, Юпитера потом я понимаю что еще много чему нужно научиться расширяться да, да, вот да, да. Да, то есть благодарю. Замечательно. Спасибо, что поделились. Прям даже Махадаша Юпитера, знаете все, Так приятно. Да. да я я предвкушаю ваше вдохновение от астрологии, так что всему свое время хочется, обязательно да. приходите, потому что там вообще просто. Особенно, когда, если вы работаете с людьми, с детьми особенно, это такие ключи к тому, чтобы понять индивидуальные особенности конкретного человека. И вот эта индивидуализация, которая идет кто астрологии которую я преподаю она уникальна такой индивидуализации я больше не знаю потому что общие законы это все хорошо это важно это полезно но когда ты понимаешь прям конкретику ты очень быстро можешь помочь и очень глубоко вот так что спасибо что поделились все у вас замечательно проходит вот практикуйте теперь самое главное практикуйте хорошо Всем спасибо за обратную связь вот, Мы проговорили, заземлили Все замечательно И на этом мы сегодня заканчиваем Не прощаемся, конечно Мы на связи с каждым из вас в личном диалоге Сегодня у нас воскресенье Напоминаю, что каждое воскресенье мы проводим Круг поддержки, круг целительства Или круг рейки В 12 часов по Москве вот, Участвуйте обязательно Напоминаю для всех, что нужно записаться В середине недели под постом В среду где-то выходит пост во всех соцсетях А сама практика то есть принимать этот поток в 12 часов по Москве по воскресеньям. Это на благотворительной основе, может участвовать каждый, и вы можете туда записывать даже ваших близких, ну, кого хотите. Все получат этот целительский поток, участвуйте в нем обязательно, пусть это будет вашей поддержкой, потому что прежде всего для учеников это делаем, конечно. И до скорых встреч! Практикуйте, не забывайте, чтобы были результаты от практики рейки, должна быть сама практика и отсутствие от ожидания, тогда все получится. Все, обнимаем всех светом и любовью. И любовью. До скорых встреч, всего, всего доброго, всех благ. Всего хорошего. До свидания.